Премьер Государственного совета Китая Ли Кэ Цан, выступая с докладом о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей, призвал быть готовыми к жесткой борьбе в экономике. Причинами такого заявления может быть уже длящееся долгое время торгово-экономическое соперничество с США. Президент Трамп предложил китайской стороне, ну скажем так, приостановить процессы торговой войны и вступить в переговоры. И вот в причине трех месяцев, с января по март, идут переговоры которые ставят своей целью каким-то образом урегулировать вот эту торговую войну. И вот на данный период времени можем сказать, что четких перспектив нет. Встреча глав двух стран состоится в конце марта, где и будет принято решение по сложившейся ситуации. В докладе премьера Госсовета Китая также было отмечено намерение расширить торгово-экономические связи страны и сотрудничество с другими государствами. Сегодня основные партнеры для Китая это страны Юго-Восточной Азии, вот в первую очередь, далее страны Центральной Азии и Россия. Естественно, если Китай не будет видеть взаимопонимание со своим основным партнером, которым были долгие годы Соединенные Штаты, то Китай спокойно найдет замену этого рынка, и никто, кроме Соединенных Штатов, не пострадает. Китай даже приобретет, если он расширит свои рынки за счет еще раз, и России, и страны Восточной, Азии, Центральной, и так далее. Из доклада также стало известно о вкладывании 119 миллиардов долларов в строительство железных дорог. Также около 269 миллиардов будет вложено в проекты скоростных автомобильных дорог и водного транспорта. Логистика, транспортные узлы – так сказать, это неизменный признак развивающейся экономики, потому что мало произвести товары, нужно их и перевести, доставить в ту точку, где, их, где они востребованы. Поэтому Китай идет абсолютно правильным путем. Он вкладывает деньги в инфраструктуру тех стран, с которыми он сотрудничает. Это полная связка экономика, торговля и логистика. Артем Тупичкин, Универньюз.